Итак, друзья, добрый вечер, добрый пятничный вечер, красивый вечер. У нас идет обалденная весна, у нас идет или осень. Я не просто так ошиблась. У каждого из нас в душе есть, говорят, осень не приходит, какой-то депрессняк. Говорят, к осени приходит какое-то какое изменение гормональной системы. Осенью, значит, у людей там что-то начинается. Как психофизиолог, скажу вам, ну, какие-то элементы есть. Конечно, биоритмы на нас влияют, переход, там, какие-то магнитные бури на нас влияют. Все на нас влияет. Но когда у человека, а сегодня мы говорим про женщин, когда есть настроение, когда у нее есть уверенность, когда у нее есть почва под ногой, под ногами. Она себя ощущает супер-супер-супер-классно, и даже осенью у нее весна в душе. У нас завтра с вами будет мастер-класс 15 часов, на котором мы с вами разберем такие интересные вопросы. Для чего женщине мужчина? Да. Этот вечный вопрос, который возникает я работаю уже более 20 с женщинами, и не с мужчинами тоже, но сегодня больше о женщинах. Мы часто выходим замуж. Мы стремимся угодить обществу, что принято, замуж, и хвастаемся, когда там большое количество лет у нас там мы в браке. Конечно, когда это гармоничные здоровые отношения, когда вы их построили, выбрали правильно, а может неправильно, но по ходу что-то подкорректировали, поменялись сами, сделали лучшую версию себя, да, договорились, то, да, таких пор очень мало, когда люди протираются, как говорят, да, и живут счастливо. Большинство людей считают, что нужно выходить замуж или жениться. В данном случае женщины замуж хотят, и когда они не замужем, или долго в разводе, или ржают одна, это там клеймится позором, и тогда женщины стремятся выйти из-за кого попало. И поэтому часто они не понимают, зачем выходить замуж. Детей рожать. Но ведь, ребятушки мои дорогие, детям мы передаем то, что у нас есть. Мы детям передаем по наследству то, что сами имеем. Поэтому вопрос, для чего женщина и мужчина, более детально мы будем разбирать завтра. Под этим видео будет перечень вопросов и ссылочка на серию мастер-классов, где мы разберем такие вопросы, как На что в первую очередь обращают внимание мужчины? Что такое флирт? Почему он нужен? Кто на самом деле такая слабая женщина? В чем сила этой слабой женщины? Часто говорят, вот сила типа, в слабости, но далеко не все понимают, что это такое. На самом деле, женщина может позволить себе слабость, просить, быть слабой на самом деле, когда она уверена в себе. Да. Но часто женщины боятся проявить эту слабость от своей неуверенности. Просить? Нет. Не проси? Все, что про, про не проси, мы знаем из мастера и из Маргариты. И это и подобное у людей складывается в голове у женщин. И они боятся у мужчин просить подарки, просить помощи, хвалить его, благодарить его. А лучше покомандовать, потребовать. Да, иногда нужно ножкой топтать. Да, иногда нужно э, поставить на место. Но... Мудрость, нежность, далекоглядность, адекватность. Сегодня есть такое понятие, как шизотерическая женщина. Я однажды открыла рассылку, посмотрела, мужской тренер написал такую статью интересную, она меня так зацепила. Женщина вместо того, чтобы заниматься собой, учиться говорить, договариваться, учиться быть уверенной, гибкой, сексуальной, красивой, ухоженной, быть мудрой, быть поведенческой гибкость развивать, они ударяются в шизотерику. И он такую там дал, значит, расклад такой по что такое шизотерическая женщина. И знаете, мне как-то было даже неудобно, но по большому счету он прав. Мы вместо того, чтобы заниматься своим уровнем осознанности, учиться выбирать мужчин, которые с помощью которых вы будете рожать и давать потомство человеческое, правильное, грамотное. Мы выбираем, что попало. Вы думаете, я лучше? Я тоже по молодости выбрала то, что выбрала. Ну спасибо ему огромное, потому что опыт большой получила, и сына чудесного родила, и так далее. Но ведь сегодня 21 век, и сегодня стыдно выбирать, что попало. Потому что сегодня есть знания, которые не было знаний, когда были в нашем возрасте. Поэтому флирт – это то умение быть женщиной, которое необходимо, необходимо, необходимо этому учиться. Что, какие еще вопросы будут? Что мужчине важно, когда они идут в долгосрочные отношения с женщиной? Люди сегодня слушают всякие разные вопросы там, тренинги и говорят, значит, женщина, там, уверенная, вам, девочка. А про маму забыли? А про мудрую забыли? Да, иногда нужно быть и мамой. Правильно, залипать там, потому что есть женщины, которые залипают в мамочке, и удобно так быть. Она, мамочка, она мужчину себе держит удобный, удобненького и э, под своим каблуком и ей обязательно нужно с со собой ухаживать, следить за своим телом, потому что она его вот так вот держит. Там она и мамка, там она, ну прежде всего мамка. Она подавляет мужчину. И мужчине тоже, кстати, выгодно, когда он такого таких отношений находится. Почему часто женщины выбирают не того мужчину? Что значит нести крест? Часто говорят, я несу крест. Ангелы-хранители мне сказали, мне нужно нести крест. Вы что, Бог? Богиня? Кто вам сказал, что нужно крест нести? Что вы передаете по наследству? Это материальное тело, которое страдает. И этому вашему, который в душ вы носите в своем чреве, вы что передаете? Бог за вас решит. Да, Бог посылает вам то, что вам необходимо пройти, исследовать, проработать себя, чтобы материальное тело стало социальное адаптированное «я», уверенное, красивое, умеющее договариваться, управлять своими эмоциями. И это вы передадите своему ребенку. Понимаете? Поэтому нести крест, пусть лучше… Чужой бьет, свой бьет, чем чужой. Я такого наслышала за эти 20 лет работы в, в психологии, психотерапии. А мы потом удивляемся, почему мы сейчас на морниках ходим. Мы потом удивляемся, почему... Вот сегодня я была в городе резиновые перчатки, маски вот такие вот, вот такие маски у людей. Прям такие, дышать нечем. На улице жарко, светлая, хорошая погода. Добрый вечер. Кто подсоединяется? Так и хочется сказать, добрый человек, открой YouTube, Google, открой, и звай поисковичок, вся правда о коронавирусе, и ты найдешь истинную правду. Люди, к сожалению, женщины в частности, отвечают за то, что сегодня есть, и за свое поколение, которое они рожают. И чем вы трезвее и осознаннее, тем даете вы живое поколение. Иначе мы рожаем мясо для воин, больных, убогих, слабых людей, не умеющих адаптироваться к современному миру. Понимаете? Поэтому почему выбираем не тех мужчин? А поэтому тоже будем разбирать на мастер-классе. Я сейчас перебираю вопросы, которые мы разбираем. Вот сейчас перечисляю, потому что будет серия мастер-классов. Под этим видео будет перечень мастер-классов и ссылка на э, эту серию мастер-классов. Что такое АЖП? Не буду расшифровывать эту аббревиатуру, мы ее разберем завтра. Чтобы была интрига. Кстати, завтра будет подарок. И на после, после регистрации на мастер-класс вы тоже получите подарок. Я, Вы знаете, я, мне не жалко, я даю много, очень много даю бесплатного, чтобы только, чтобы только вы меньше делали ошибок. Все равно будем делать ошибки, это нормально, без ошибок ну, не бывает. Поэтому те, у кого есть отношения, нужно пересмотреть, если что-то вас не устраивает. А те, у кого нет отношений еще, вы имеете прошлый опыт какой-то болезненный, Нужно учиться, разбираться в себе и психологии мужчин. Что такое здоровый эгоизм и чувство собственного достоинства? И в чем разница? Кто такая служанка, кто такая королева? Много сегодня есть суперских там, разных материалов, и женщины часто улетают в богиню, Понимаете, символами такими я бы не, не рекомендовала бы пользоваться, потому что у богинь есть только боги. Королева, у королевы король, да? Но все-таки королеву я бы отнесла вот тому такому вобщенному понятию интенсивности, это женщина, которая уважает себя, уважает других, умеет достойно управлять и собой, своими эмоциями, и эмоциями другого человека, ну и подданными, или там социумом, или семьей. Вот чувство собственного достоинства. Так бы я обозначила вот эту королеву. Как она выстраивает личные границы? Как она умеет управлять эмоциями? Как это влияет на мужчину? Как это влияет на детей? Поэтому мы на мастер-классе будем разбирать завтра многие вопросы. Готовьте вопросы, потому что я... Приготовили для вас полезных много материалов. Спасибо большое, что подключаетесь. Для кого будет важен этот мастер-класс завтра? Для тех, кто хочет повысить свою самооценку. Вообще по самооценке будет вообще отдельный мастер-класс. Но завтра я дам элементы, из которых состоит самооценка. Потому что это влияет и на отношения с мужчиной, с детьми, с социумом, с начальством, с бизнесом, с управлением вашими подчиненными, вашими партнерами. Добрый вечер, добрый вечер, Facebook, Instagram. Поэтому для тех, кто хочет повысить свою самооценку, напоминаю, что завтра будет мастер класс только для женщин. Завтра дам э, такие секретные вещи, которые во все, ну, как бы во, на полный эфир я не буду давать их, потому что ну, не все готовы услышать. Поэтому будут завтра интересные вещи про психологию мужчин, чего больше всего они боятся. Почему они так себя ведут, как они ведут, как можно мужчине помочь стать успешным, какие слова нужно говорить, что такое для мужчины значит женщина, которая умная, красивая, сексуальная, которая помогает ему стать добытчиком и зарабатывать больше. Мы очень часто не понимаем свою роль, для чего, что мы делаем. Мы, мы трудимся, мы служанки, мы работаем на износ. А мужчина лежит на диванчике. Или же женщина видит, что у мужчины есть, что у нее мужчина классный, помогает, заботится, но она не работает над собой. У нее нет стиля. Она просто хорошая, удобная. И мужчине это нормально. Но если ты хочешь, чтобы он больше зарабатывал, чтобы он стал более таким масштабным в этом мире, запомните, что женщина является визитной карточкой. От а того, как вы одеты, как вы выглядите, как вы ходите, какими фотографиями вы светите. Вы знаете, что по фотографии, по одежде, по вашим инстаграмам, по вашим фейсбукам можно себе представить, какой у вас муж – и насколько вы этого мужа можете поднять, масштабировать его бизнес, помочь ему масштабировать? Потому что все уже вот тут, понимаете? Для кого будет полезен серия мастер-классов? Для тех, кому встречаются все время деспоты, альфонсы, манипуляторы, приспособленцы. Что вы делаете не так? Потому что часто женщины спрашивают, а что я делаю не так? Почему у меня вот столько сейчас проблем? Почему встречаются и только сексу хотят? Вот на сайтах знакомств есть у меня курс, как за 30 дней найти своего мужчину, встретить своего мужчину на сайтах знакомств. Сейчас особенно, когда будет закрыт этот э, наш, наши границы, непонятно, что будет, вы сами видите, что творится. Наоборот, нужно качественно себя подготовить и найти себе мужчину на сайтах знакомств. Понимаете? А... Пошла, посидела, посмотрела, что там какие-то виртуальщики, маньяки, и думает, что все такие. Да ничего подобного. Там есть разные. Просто нужно терпение, как во всем. Как в бизнесе, как в т... потянуть, потянуть тело. Если у вас тело запущено, и вам нужно, естественно, заработать и работать над ним, чтобы там, мышцы потянулись, там кубики появились. Ну да, там постарше женщин уже кубики никакие. Надо. Там, там, гибкость нужна, вот это вот, да, такая наша гибкость, ловкость, да. И тут надо много работать, и постоянно работать. А вы зашли на сайт знакомств, были там, увидели каких-то несколько хачиков, которые от вас хотят только сексу, и вы уже руки опустили. Не бывает так. Во всем нужен, нужен труд. Поэтому мужчину нужно грамотно фильтры выставлять, грамотно границы выстраивать. Понимать, вот с кем ты пообщаешься, а с кем ты не пообщаешься. То же самое касается, когда вы идете в реальный мир, в жизнь. Как вы ходите? В чем вы ходите? В штанах? Понятно, что это удобно. Я тоже иногда ношу брюк, это очень удобно. Надо привыкать быть женщиной, одеваться по-другому. Макияж, одежда, ногти, глаза. Вот эти вот надутые губы, налепленные ресницы, это смешно, мужчины смеются над нами, вы знаете об этом? И они видят, когда у нас надутые губы. Поэтому если идете надувать губы, делайте это очень аккуратненько. Ну, там чуточку там подправить, да, вот. вот. Надо уже тоже попробовать пойти сделать, потому что тут вижу уже чуть-чуть. Но это нужно очень аккуратно делать. Это не, не переусерствовать, потому что это видно. Если кто-то постарше. И стареть нужно красиво. Я работала в мужском коллективе. Знаете, за что мужчины ценят женщину? За блеск глаз, за энергию, за ее осанку, за ее умение вести диалог, выслушать. Даже если вас прет, хотите тарахтеть, вовремя остановитесь, извинитесь, потому что женщинам в день 22 20, тысячи слов говорит по статистике, мужчина 10. Он устает от нас. Поэтому, когда мы с ними общаемся, нужно понимать, учитывать психологию и говорить медленно, говорить четко вот по одной теме. Жесты мягкие. Ну, об этом будет отдельная тема, про женственность. Жесты мягкие, никаких резких движений. Конечно, зависим от контекста. Если вы ведете тренинг, если вы работаете там где-то, то там нужно и быстренько подбежать. Но в основном, ну, в зависимости от контекста, повторюсь, а в основном женщина должна двигаться медленно, голос красивый, бархатный, за этим нужно следить. Очень много над собой надо работать для того, чтобы быть той, которая. с которой ради. Знаете, мужчина тянется к женщине. Вот какая женщина? Туда мужчина и тянется. Если женщина подавляет мужчину, он будет удобным на поводке. Принеси, подай, заведи машину, отвези. Ну, есть такие, вы знаете. И ей выгодно так вот подавлять, потому что она этого не осознает, что ей невыгодно работать над собой. Потому что если бы у нее был другого плана мужчина, и он бы не терпел ее такую, то там надо было и за, за весом следить, и за, и за осанкой, и за речью, и за всем. Ну да и зачем? Ей не надо, ей так хорошо. И именно поэтому, когда мы подбираем, выбираем, подбираем себе мужчину, нужно учитывать многое. Кому-то нужна надежность, кому-то нужно для понтов, кому-то кто-то уже напрыгался, набегался, может быть пора э, расслабиться и рассмотреть кого-то из своих друзей, из бывших там поклонников. И такое надо. И такое важно. Надо просто понять, ответить себе на вопрос, зачем мы будем разбирать это завтра. Для чего тебе мужчина? Для чего? От людей, да многие говорят, а если я не хочу замуж, Надежда, вот что, я ненормальная, что ли? Была от меня Людмила из Питера, говорит, Надежда, я не хочу замуж. Может, я ненормальная? Не надо слушать общие стереотипы, нормально это. Просто придет, может быть, ну там были еще болезненные отношения, она еще там не, не закончились болезненные там состояния. Поэтому закрываем болезненные всякие штуки, грамотно закрываем. Тоже как закончить красивые отношения с французским шлейфом, чтобы не нести боль в новые отношения. Ведь это же тоже очень важно. Мы очень часто обижаемся, мы заканчиваем отношения с обидами со скандалами, с разделами имущества и так далее. А ведь это мы потом несем дальше. там И в каждом вот так, ух ты, они козлы. Да? И вот в этом задача женщины научиться быть гибкой, мудрой. Понимать, что сегодня классно. Сегодня на руках носит. Но быть готовой, что все может закончиться. Как мне кто-то недавно сказал, ну, а зачем себя программировать? Да не программировать, а включать трезвые мозги. Сегодня хорошо, а завтра может быть, ого как. И к этому надо просто быть готовым. Мы, мысленно, трезвым умом сказать себе, да, сегодня вот так, вот так, вот так. Я сегодня, он мне такой там подарки дарит, и там, а что будет завтра? И сесть, и это все нужно продумать, и не бояться, не, не быть в этих розовых иллюзиях, не жить. Потому что когда приходит, вот это разочарование. Потом плохо. А, предательство, разочарование. Какое предательство? Предательства как такового нет. Люди сами его придумали. Ну, правильно, мы несовершенны. Я согласна. Если, ты договори, если вы договорились, четко договорились, но это тоже не всяк просто. Мало зрелых людей по-настоящему. Все мы больше пребываем в детско-подростковом периоде. Ну, не хорошо это неплохо. Но если вы не договорились сразу, то потом будет виноват-то она, виноват он, и ты мне жизнь... Но опять же, жизнь там на тебя потратила или потратил. Мы тогда были несовершенны, так как, собственно, сейчас мы несовершенны. Поэтому договариваться надо. Договариваться сразу. Этому надо учиться, детей своих учить. Вот, Потому что когда мы договорились, то когда приходит момент, и он не выполняет договоренности, то ты садишься и дипломатично и говоришь, я тебя очень уважаю, я тебя ценю, я знаю, что ты держишь слово, но обычно ты говоришь, предупреждаешь, а что сейчас случилось? То есть, понимаете, вы не упрекаете, вы не скандал устраиваете, а вы поступаете, как мудрая женщина. У меня было много учениц, много было и, и сейчас есть, и было, и будут. Когда приходят какие-то тупиковые ситуации в жизни, и женщина со своей гибкостью, своей мудростью может раздрубить любые ситуации. Возвращаются семьи, возвращаются, бросая своих любовниц, приходит на коленях с цветами, и жизнь начинается с нуля. Что с тобой случилось, я не понимаю. Ну, отзывы там можете посмотреть. Кстати, когда придете по ссылочке на мастер-класс, на серию мастер-классов, там тоже, видите, много отзывов. И отзывы есть в Теплинг, в шапке профиля. Так вот, мы тогда плачем, рыдаем, он такой всякой. Ну, да, ничего не бывает вечного. Только можно по-разному относиться, когда он домой не пришел, загулял, нашел себе женщину. Можно устроить скандал, можно забрать, уйти к детям, с детьми к маме. А можно по-другому разрулить ситуацию. И уж если закончились отношения, вы их закончили, расстались, то уже следующему мужчину полезно выбирать, исходя из опыта своего. Но не смотреть в каждом вот такого, а разбираться в психологии, психотипах. Именно поэтому завтрашний мастер-класс он будет такой глубокий, я вам скажу. Для чего женщине мужчина? Я уверяю вас, что вы получите очень много инсайтов. Вы никогда даже и не задумывались, что это такое значит. Мы, никогда, мы вообще не знаем, зачем. Вот что-то делаем, не понимаем, для чего. Просто идем по течению, по установкам, которые у нас уже есть. Поэтому под этим видео будут в Фейсбуке, будут... Перечень вопросов и ссылка на серию мастер-классов. И готовьте, пожалуйста, вопросы. Потому что будет анкета, и по анкете я провожу много ответов на вопросы, которые пишут. Ну, например, вот отношения заканчиваются и быстро предлагают секс. Что делать? Как вы себя поставили с самого начала, так и так он поэтому вам предложает сразу секс. Вот, знаете, нет второго шанса для, первых, для первого впечатления. Слышали об этом? 3-5 секунд и считывается сразу человек, кто он. Какая одежда, какие жесты, как говорит. Хотя это уже будет следующее. А первое он обращает на как, как одета, как обута, какая осанка. И вот если мы про социальные сети говорим, про Инстаграм, про э, сайты знакомств, то на что смотрят в первую очередь? На фотографии. Как одета? Какая осанка? Где, где с ним? Где фотографию сделал? И это касается всего. И бизнеса любого, и во всем. Люди в первое, первое, первый момент смотрят и считывают, как вы выглядите. Зайдите на соцсети. Посмотрите, какие у людей фотографии. Куда вложил он душу или нет. Как выдержан стиль. Научиться же мы не хотим особо. Ну, кто хочет, кто не хочет. Вкладывать. Это деньги, это перестройка сознания. То же самое и в, в отношениях. Идете вы в знакомство. И хотите найти себе того, кого вы хотите найти. Если ты хочешь замуж, и у тебя ляжки, извиняюсь, выставлены, и, и там декольте, ну, что ты удивляется, что тебе будут предлагать на, на, на, только секс? Или ты бизнесвумен? Что это за юбки, которые э, дальше некуда? Понятно, если вы девочка, там, 20 лет. Да и то идентичность бизнес-вумен, вообще-то, совсем предполагает э, к стиль другой. Дорогой, уверенной, э, уважающей себя женщиной. Поэтому как, как можно одевать какие-то платья, юбки, где у вас там все светится. Ну, хочется вам... Вы сексуально озабочены, получается, да? Знаете, что мужчины говорят? Ну, а, конечно, если она выставила все на показ, что ж ей не предлагать? Тут, вон, одеваешься более-менее стильно и ведешь себя серьезно. И то пишут э, разные хачики тебе в личку, там, ну, у них свои заботы, они проверяют. Я их называю как активный сперматозоид. Они до тех пор будут... Там, напоминать кому-то, какая-нибудь какая там не, не, не включит свои эти, и не, не поведется. Потому что, если брать ребят э, арабов, э, мусульман, в частности, да, вот, то там совсем другие нравы, и они идут на европейских женщин, девушек, как на легкую добычу. Если свои женщины, чтобы выйти замуж за него, жениться, ему нужно трудиться, купить ей жилье, обвешать ее золотом. И только потом она, он может жениться. А наши, наши легко отдаются. Да? Легко? Почему так легко? Потому что глазки карие, черноглазенький, по ушкам проехался, комплиментов тебе наделал. Я наблюдаю за этим. Разгребаю эти боли у барышень. Вот такими крокодилями слезами рыдают. Поэтому на что обращают внимание мужчины прежде всего? На то как ты одет. И это мета-сообщение. Это чем вы светите, кто вы есть на самом деле, понимаете? Поэтому девушки, которые занимаются бизнесом, у вас есть шанс не только бизнес качественный сделать, сделав правильные фотографии, грамотные а еще найти себе достойного мужчину. У меня, вот благодаря вот этим восьми годам в интернете, просто невероятное количество мужчин, которые ломятся со всех сторон. Но я даже же порой даже и мне даже не, не надо и, и придумывать ничего. Я зашла на его страничку, посмотрела, кто у него в друзьях, одна фотография, то и нет фотографии вовсе. Там какой-то левушка. И тут же приходит там моментально там какой-нибудь там оголенный член, его или не его. Ну, люди со своими проблемами, и что-то теперь на это. Не, теперь что не искать нормальных мужчин, да есть они, очень много, поверьте. Очень много, которые ищут достойных женщин. Это что касается э, вот, сайтов знакомств и так далее. Поэтому первое, на что я хочу обратить внимание, девочки мои дорогие. Как вы одеты, как вы себя позиционируете. Все. 3-5 секунд у вас нет второго шанса для первого впечатления. Поэтому это те, кто ищут. Ну, а те, кто уже в парах. Кто вам сказал, что за собой нельзя, не, не нужно следить? Кто вам сказал, что на маникюр, на массаж, на, на все эти штуки мужчина не должен для вас стараться? Как некоторые говорят, да, ты мне и так нравишься. Вместо того, чтобы трудиться больше и дать женщине, чтобы она чувствовала себя более уверенно и классно. А женщина и тоже не стремится. Зачем? Они нормально, он там получает там, какие-то гроши. Ну, они живут так, им нравится, слава Богу, пусть себе живут. Но то не нужно тогда удивляться, что э, мужчина мало зарабатывает, потому что вы мало хотите. Поэтому женщина, когда много хочет... Это не потому, что она имеет такое потребляцкое отношение, вот она там тряпочница. Нет. Женщина, когда много хочет, она заряжает его этим и хотелками, она благодарит его, она хвалит его, она поддерживает его. Она, она вот, вот та вот королева, с которым, ради которой мужчина хочет еще больше стремиться. Вот полистай иногда странички, и я понимаю, что за этим стоит какие люди стоят потому что я занималась психодиагностикой большую часть своей жизни графология физиогномика графоскопия то есть почерк лицо и так далее так что вот э, далее мы тест по помаде как определить э, характер завтра будем кстати разбирать я дам буквально за 10 минут дам характеристику по каждому что вы там писали 1 2 3 4 5 6 7 8 это тоже очень даже работает. Плюс захожу на, вашу, на ваши странички, а все, понятно. Это моя работа. Это профайлинг. Кто знает, что такое профайлинг? Это составление фоторобота. Помните, да, у нас это есть. В спецслужбах это есть. Но появилось. Пошло дальше психологию, отбор кандидатов и так далее. То есть уже заранее людей по их страничкам, потому что они пишут, как они пишут семантическое ядро, так называемое, определяет, кто ты. Поэтому, конечно, вы ниоткуда, никуда не спрячетесь, ни от кого не спрячетесь. Что в интернете, в социальных сетях, что в обычной жизни, считывают, кто мы. Понимаете, кто мы, что мы себя представляем. Как вы идете, как вы ходите, как вы одеты, какая ваша осанка, какой ваш голос. Соответственно, это мета-сообщение, считывается, даже если люди в этом не разбираются. Интуитивно человек понимает, что вот эта женщина мне не подойдет. Вот эта женщина интересная. Я бы хотела рассмотреть ее для более серьезных, длительных отношений. А эта, у которой э, декольте, у которой там юбочка поднята, визуально мужчина поднял эту юбочку, все. А ты удивляешься, что он э, Тебе пишут какие-то предложения. Хотя, я же говорю еще раз, приходят даже, и, даже если хорошие, толковые фотографии, эти сперматозоиды активные, так? активные сперматозоиды. Они будут все равно искать, вот вдруг кто-то откликнется. Поэтому э, тема психологии э, важна во всем. В отношениях, в болезнях, в бизнесе. Также управлять э, своими подчиненными ты будешь... Более грамотно, когда будешь понимать, чего ты хочешь, что ты, что ты из себя представляешь, управлять и своими эмоциями, понимать, кто пришел. Я работала в Главном управлении разведки. Оттуда уволилась в 2008 году. Для меня вот человек приходит на тестирование, на профотбор, на исследование. Он зашел, как он зашел, как он пахнет, как он сел. Какие у него туфли, какая на нем рубашка, какой галстук, какие у него ногти, ну это мужчина, какие у него жесты. Пока, он заполняет, пока я заполняю журнал, спрашиваю его фамилию, там звание, э, и там какие-то вопросы выясняю, мне достаточно 5-10 минут, чтобы я полностью изложила, что этот человек из себя представляет. И уже можно даже не тестировать его. Поэтому, ну, это, это моя работа, это мой хлеб. Поэтому, поймайте, вот психодиагностика – это как раз вот что ты из себя представляешь 3-5 секунд. Поэтому и в бизнесе, и в отношениях запомните. Вот, вот даже если вы привыкли ходить там как попало, то задумайтесь, а что вам нужно поменять в гардеробе. Потому что когда вы одеваете другую одежду, как вы понимаете, если вы одеваете платье женщина, вы чувствуете себя женщиной, правда? Вы чувствуете себя кайфово. Вот все включается. Когда вы одеваете брюки, вот эти вот джинсы порватые, ну, конечно, иногда надо. И у меня такие есть джинсы. И иногда хочется вот... Но это должна быть редко, такая вот, такой контекст. По Риму ходили. Мне удобно было в таких штанах ходить, потому что они были удобные, гибкие. Там, каким-то другим экскурсиям, по горам еще где-то. Но в город, даже если вам неудобно, Одевайте все-таки юбки, платья и обувь, конечно же подходящую, если вы не на машине, потому что вы женщина. И мужчина считывает, какая вы женщина: вежливые, улыбчивые, просите помочь, просите делайте комплимент чужим мужчинам на улице, где угодно, говорите спасибо, будьте в состоянии женщ женщины, это важно очень, потому мы проходим кучу тренингов, тренинг закончился, и дальше начинается обычная жизнь. Вот почему полезно идти в коучинг, в длительный коучинг наработку, на наработку привычек. Я вам говорю, как психотерапевт, психофизиолог. Потому что э, наши нейронные сети долго выстраиваются. Одна привычка какая-то выстраивается 21 день. И то, если вы ее не будете поддерживать, все свалится назад. Поэтому есть так называемые стадневки, Там уже точно встраивается в гормональную систему. Поэтому, вот, чтобы вы просто понимали, от того, кто вы, зависит, почему вы, зависит, как вы и что вы делаете. Это вот, не знаю, понимаете, не понимаете. Поэтому завтрашний мастер-класс... Конечно же, может прийти и мужчины. Они, когда приходят на женские мои, завтра будет для женщин, мы будем говорить про мужчин, для чего нам мужчины. Но я всегда рада, когда приходят и мужчины. Я же их не выгоню. Они, когда приходят, мне легче ориентироваться, потому что я говорю те вещи, которые мужчины говорят «да» или «нет». И когда мужчина приходит на консультацию, мы разбираем какие-то проблемы, как пришел недавно, недавно месяца два, мужчина... Там занимается бизнесом, говорит на английском, я английский чуть-чуть только знаю, мне приводили. Значит, пришел, у него был, была проблема с деньгами, доходы не растут, он говорит, мои коллеги по цеху зарабатывают, а, а я вот, что-то у меня вот уже, ну, плохо. И что? Я начала ковырять его и наковыряла отношения с женщиной. Вначале он упирался, а потом вопросы, вопросы, вопросы, он говорит, Пфф". супер. Потому что мы, мы устроены так, что мы друг от друга зависим. От начальника, от мамы, от жены, от ребенка. Все это привязано эмоциональной сфера. Это, это психология. Поэтому когда мы живем только эмоциями, когда мы живем, э, опыта не хватает, то надо идти к специалистам. Поэтому завтра завтра будет э, мастер-класс 15 часов. Ссылочка в шапке профиля о Фейсбуке под этим видео. И это будет серия мастер-классов с вопросами, которые я обозначила, но, конечно же, будет намного больше вопросов из того, когда вы будете задавать. Все, что будет болеть, я буду разбирать, с удовольствием буду работать бесплатно. Мне нравится, когда люди получают э, свои результаты. Ну, а когда зайдете потом в платные программы, просто можете посмотреть, какие результаты у людей после того, когда они работают платно. Потому что без э, работы... С психологией. Псюхе душа, в переводе с греческого вы знаете. И если у вас что-то не получается, то вот тут что-то не так. Понимаете? Вот тут сложилось, вот тут накопилось, и это тело носит этот бедный мешок с этими гнилыми помидорами, и поэтому не получается и бизнес, и какие-то застревания идут, и так далее. Ну, у, от, тема отношений была всегда есть и будет, и... Завтра мы будем разбирать с вами. Поэтому не стесняйтесь, заходите, спрашивайте. 30 минут всегда даю бесплатно, и на этих 30-минутных консультациях даю столько, сколько люди заплатно не получают. Потому что мой опыт, более чем 20 лет работы психологии, психодиагностике, психогрессией, дает мне такую возможность. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам красивой пятницы-развратницы. Желаю вам сегодня расслабиться, отдохнуть, заняться к сексом у кого есть с кем, а у кого нет, посмотреть какой-то классный фильм. Не стесняйтесь заниматься и мастурбацией, это нормально, это, это здорово. Не стесняйтесь, у кого нет, это здоровое явление. Главное, чтобы вы все-таки находили любимого человека и получали радость и кайф от отношений. А я Надежда Новосельская, психолог психофизиолог, психотерапевт, лайфкоуч. Желаю вам хороших выходных и прощаюсь на сегодняшний день. Ссылочка под этим видео. Регистрация на серию мастер-классов по отношениям, про эмоции и так далее. До встречи!